Всем привет! Сегодня делаю обзор по теплым полам. То, что приобрел, буду собирать, пробовать, смотреть. Так, это у нас коллекторная группа фирмы Тим. Тим. Дом у меня 100 квадратных метров, поэтому было решено взять коллекторную группу на 10 выходов. Вот. Группу, как бы я уже собрал, попробовал. Всё, в принципе довольно-таки легко собирается никаких сложностей у меня это не вызвало так смотрим паспорт изделия что у нас есть технический паспорт изделия обзор модели технические характеристики принципиальная схема подключения и расположения коллекторной схемы гарантийный того все стандартненько так в общем коллекторная группа вот такая той же той же самой фирмы а, получается приобрел смеситель насосно смесительную группу также получается в ней имеется паспорт как все это дело подключать где должна быть площадка, бла бла бла бла бла бла, -бла. Ну, в общем, примерно как-то так. Так, сейчас посмотреть. Так, здесь у нас мельчан. значит температуру задел термостатическая головка с регулировкой от двадцати до шестидесяти градусов. Так. Угу. Так. Попробуем. Да, тут получается датчик, датчик температуры. В данный момент меньше 20 градусов. Если будем держать, температура начинает расти. Да, то есть я вот держу за основание. температура растет Начик работает так ночик здесь Еще Это. Там, там где заходит получается вода подачи обратно это уже идет это уже идет в коллектор ну, по мере сборки буду показывать что получится так, под это дело куплен Циркуляционный насос с гарантией пять лет насос, я думаю, все видели. Вот так характеристики. Так, тут у нас рейки. Так, имеется резиночка облаконительная. Вот, кстати, сюда всё, то есть вот так будет выглядеть И это, это насос И получается вторая Вторая идентичная. Так, так, и вот так. Так, и все это дело. в сторону. Тип того. Итак, ребят. Смотрим. После сборки у меня получилась вот такая чудесно собранная штуковина. Вот. Как бы, в принципе, везде стоят резиновые уплотнители. Все собирается очень просто. Единственное, единственное, единственное, что мне не понравилось. То, что вот эти места крепления должны крепиться на две гайки как здесь так и здесь и вон там у меня остались лишние запчасти почему спросите вы насос который установил вот сюда по длине по его длине смог вместиться только в таком случае когда я убрал вот эти три дополнительные гаечки ну в принципе и все остальное вроде как получилось Здесь регулируется, здесь показывает. Значит, температура подключается сюда. Тут идет избросник, я так понимаю. Надеюсь, бар. Это у нас планочка подачи. Здесь так вот. Дальше, дальше, дальше, дальше. дальше было приобретено, два крана на подачу на дроп. Соответственно, ну по цветам синий, красный подача. Дальше. Итак, получается конец обвязки. Узла тоже подача, тоже обратно и сброс воздуха. Вот. Сейчас начну собирать. Ну, итог покажу. Посмотрев документацию, выяснилось, что Насос нужно ставить вот в такое положение. Стрелка подачи у него идет кверху. Насос должен быть вот в таком положении, не так как у меня было до этого. Нет. Так. У меня вопрос к тем, кто знает, понимает. Все ли собрано правильно? Если что-то неправильно, напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.